Это номер 153. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Моисей просил фараона разрешить Божьим людям уйти из Египта. Божьи люди идут по дну большого озера, называемого Красным морем. Итак, первое предложение. Моисей просил фараона. Мосис, аскет фараов, разрешить тулет, God's people, Божьим людям, move away, уйти from Египта. Боже люди идут по дну большого озера, называемого Красным морем. Предложение. Настоящее время. Божьи люди. God's people. а Есть идущие. Along the bottom. По дну или вдоль of big большого озера called the Red Sea назреваемо Красным морем Видишь как вода стала с обеих сторон Когда Моисел протянул вперед свой жезл Бог повелел в воде раступиться Итак первое предложение видишь как вода стала с обеих сторон предложение вопросительное в настоящее время как оно будет звучать на английском Can you see? Можешь ты видеть, the water standing, как вода standing up стала along both sides, along вдоль двух или обеих sides сторон. Когда Моисей протянул вперед свой жест, Бог повелел воде раступиться. Как это будет на английском? When Moses Когда Моисей held up his stick Когда Моисей held up протянул his stick свой жест God made Бог повелел The water open up воде Теперь люди могут идти по сухой земле прямо через озеро. Как это будет звучать на английском? Now, теперь или сейчас the people can Люди могут идти пешком walk on dry ground по сухой земле Straight Прямо. Сроуф. Через. Зе. Через озеро. Кто сделал так, что вода раступилась? Вопрос какой? В прошедшем времени. Как он будет звучать на английском? Мейт. Делать. Сделать. Сотворить заставить можно перейти по другому кто заставил воду расступиться? who made кто заставил the water воду open up раступиться ну, answer ответ какой God made the water open up Бог заставил God made